Здравствуйте, вот приобрели маты между грядка на тему того, как сложно их резать. У всех всегда встает вопрос. Обычным поцеллярским ножом у нас спокойненько режется. То есть мы разровняли, наметили наши дорожки. И просто обычным поцелярским ножом нарезаем, так как нам нужно. Все очень легко подается резки. Режется, дальше будет укладываться в теплице